Всем привет! Сегодня, готовлю совершенно обычный, я бы сказала, повседневный салатик славянский, а украшать я его буду. По новогоднюю, ведь до Нового года осталось совсем немного, и уже пора бы задуматься, как будет выглядеть ваш новогодний стол и какие блюда вы будете для него готовить. А о том, как я его готовила, оставайтесь, и я вам сейчас расскажу в этом видео. А для салатика нам понадобятся маринованные огурцы, фасоль. Я для салатов стараюсь фасоль покупать всегда крупную и красную. По моему мнению, она идеально смотрится в салате. Также будем использовать ветчину, любую зелень. У меня укроп и петрушка, и лук, который мы замаринуем. Заправлять салатик будем майонезом. Первым делом необходимо измельчить лук. Лук я мелко нарезала, и сейчас нам надо сделать маринад. У меня здесь половинка стакана кипятка. Я добавляю сюда полтора столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли и две столовые ложки уксуса 9%. Сейчас все перемешаю этим маринадом. Мы заливаем лучок, даем ему буквально припалиноваться. Пока вот мы остальные ингредиенты будем нарезать, он у нас промаринует. Ветчину нарезаем на равномерные кубики. Огурчики тоже нарезаем кубиками. К салатику добавляю фасоль, лук, который я также уже отжала, и мелко измельченную зелень. Зелень ту, которую вы любите. Любите кинзу, петрушку, добавляйте ее. Осталось салатик только заправить майонезом. Девочки, салатик славянский у меня уже готов. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Так вы узнаете первыми о выходе моего рецепта. Всем пока!